Всем привет! И у нас сегодня на приеме моем Владимировна на контрольном осмотре после имплантации. Имплантацию мы провели в четверг, сегодня понедельник, и я очень хочу, чтобы мы все вместе с вами услышали отзывы, насколько они соответствовали ожиданиям, учитывая, что подготовка к имплантации была достаточно долгой, да, и психологически, и физически. Расскажите, как же это все прошло для вас? Ну, я очень боялась. Я очень боялась. и. Ожидала чего-то ужасного, и прошло все на самом деле гораздо легче, чем я ожидала. И особенно, Не скажу, что было особенно больно, и после имплантации никакой особой боли не было, даже отеков не было. Так что все, считаю, очень удачно. Интересует, наверное, в первую очередь ощущение ваше действительно пост первое во время операции, да, то есть насколько она была для вас а насколько травматично именно физически, потому что психологически ну, перестать бояться невозможно. Это нормально. Да. И второе, каким был период послеоперационный, потому что в основном э, существует мнение, что после операции имплантации это всегда дикие боли, это отек, это имплантанты, которые выпадают, и так далее, и так далее. Так, сказать, о том объеме, который мы провели, вы видите, да, панорамный снимок, мы установили за э, одну операцию 5 имплантатов на верхней челюсти, Имплантация проводилась под безвосходные хирургии, то есть у нас не было ни разрезов, ни швов. Был изготовлен хирургический шаблон заранее. Заранее мы в компьютерной программе спланировали расположение имплантантов, и наша задача была просто адаптировать их в полость рта и установить. Поэтому времени сама операция заняла достаточно мало. То есть в итоге как, как, как все прошло? Вот, все прошло совершенно спокойно во время операции. Я не скажу, что какие-то особые там. Ну, кроме страха, ничего такого я не, не почувствовала. Это было неприятно не в том плане, что в тебя что-то сверлят, но так, чтобы болело, нет. После этого я спокойно села за руль, доехала домой. И, в общем-то, до самого вечера никаких особых там... Ну, помимо того, что наркоз отходил, нет, не было никаких неприятных ощущений. А на следующий день, может быть, И на следующий день. день, нет, нет, вот сколько уже дней прошло, ничего такого. То есть принимали ли вы обезболивающее? Я приняла один раз сразу, когда приехала домой, потому что просто страшно было. А больше необходимости не было. Все, спасибо большое. Вам Все, друзья, спасибо. Это не так страшно, на самом деле, как кажется. И я с большим удовольствием буду, на самом деле, при наличии такой возможности и при желании наших любимых пациентов, давать вам возможность слышать обратную связь для того, чтобы вы понимали, что то, что касается дентальной имплантации, на самом деле это, да, это хирургическая манипуляция, да, любая хирургия это равно осложнение, но первое, это не страшно и второе, при сегодняшнем уровне развития технологий, это первое не больно, второе, максимально прогнозируемо и третье, на самом деле, очень быстро пока-пока